Несколько ножей, калаш, калаш, калаш Сколько он, 10 тысяч Да, Это сказка, еще юспик, еще вулкан, это много денег Сколько? Ножи, ножи Скоростной зверь, что с этим кейсом происходит А перед началом этого ролика Хочу напомнить, что скоро будет рубрика Прокачка инвентаря подписчика И выбирать буду следующим образом Как вы знаете, раньше я хотел выбрать и спонсоров Но спонсорки на территории России отключили И мы придумали следующую идею Мы придумали свою NFT коллекцию Сейчас здесь всего 7 айтемов Соответственно, выбирать будем из тех кто купит эти nft -шки. Возможность попасть реально высокая, будет полный рандом, всего 7 NFT-шек, к моменту публикации ролика может быть 10, может 12, ну в общем участников будет не так много, с каждым днем мы рисуем новые NFT-шки, все эти nft нарисованы от руки, и после продажи каждой NFT публикация следующей работы, если говорить о цене, растет на 5%. Итого, после продажи 7 вот этих айтемов, стоимость публикации NFT вырастет на 35%, поэтому еще это отличный способ заработать, в общем ссылочка будет в описании, спасибо тем, кто купит и поддержит мой канал Потому что сейчас это по факту за место спонсорки А мы начинаем Скоро будет прокачка на Изидраве, пацаны, готовьтесь Привет, дамы и господа, это Человед. В общем, открыл засекреченное, и вот выпал Феник, Феник. Короче, мы это все дело продаем. На Изидроп вернули кейс, мне повезет и сегодня тот ролик, когда мы <со> будем эту историю открывать. Но стоит он не 500 рублей, как раньше, 1590 рублей, то есть кейс значительно подорожал. Ну и скинов, кстати, здесь стало также вроде бы больше. Сразу 5 кейсов, надеюсь все таки что что-то выпадет. После Феника открыл 10 тайных, и как-то не особо, ну вот кейс мне повезет, но мне тоже тут не везет. 320 рублей. Okay, блин. <смех> <смех> ну ладно. У нас остается 800 рублей. Мы крутим еще 3 кейса. Мне повезет. Такое ощущение, что реально не повезет. Хотя нет. Юспик. Юспик неонуарглок. 2 800. Ладно. Понял. Давай еще 2 кейса. Что-то как-то не оправдывает себя название. И вообще ничего не падает. А раньше было лучше. Распространение, кстати, дорогая авапа может быть. Я на это очень надеюсь. 2000 рублей. Ну, что-то действительно все плохо. С тем учетом что-то выпало. Что-то выпало. Поменялся топ-дроп. С тем учетом... Что Nice! Это нож! Я сейчас завтыкал, за но это нож за, хотя за 6 тысяч это не так много, когда кейс стоит полторашку, что-то еще выпало. Хорошо, а вот сейчас прям хорошо. Но чтобы окупить вот здесь несколько кейсов, нужно реально несколько ножей! Калаш! Калаш! Сколько он? 10 тысяч. Пятнашка. Блин, я думал, он будет дороже. Ладно. Но это прям мало. То есть это мало, еще 10 кейсов, еще один калаш. Хорошо, слушай, кейс мне повезет, начинает реабилитироваться. В моих глазах калаш о, авапа скоростной звери неплохо. Сколько? 10, но ну это мы уже с вами запомнили. 2. И в общем, 17 тысяч рублей. Ладно, сегодня у нас полная проверочка этого кейса. Также продаем. Наверное, это глупо. Скорее всего, даже не наверное. Потому что обычно после такого дропа ничего не дропается. Кстати, все эти скины, еще калашек За десяточку, наверное Сколько? Десять тысяч? Да, хорошо, он за, за один прайс падает Короче, все эти скины в прокачке Инвентаря подписчиков будут дропаться Подписчику, соответственно а, За засп Заспойлерю, еще что-то выпало, скорее всего, какой-то нож Ну, блин, кейс реально дорогой Из с... Великий Демон, и гипнотически это дохера Чекай, это прям много Семнадцать? И 7 тысяч, 25 кусков. Гипнотически оставляем. Я хочу его вывести. Хотя сомневаюсь, что он будет на... КСГТМИ, Блин, сегодня прям жестко дропается. Так хотел этот кейс проверить. Бля, это, это сказка. Еще юспик, еще и чё, вулкан. Это много денег. Сколько? МК 11 тысяч. Э, юспик 1000. Ну, тут 18 тысяч рублей. Э, мы оставляем еще вулкан. Э, МК мы продаем. Ну и все это дело пусть лежит. Если что, в принципе, всегда можно слить. Еще 10 кейсов. Мне повезет, хотя сейчас уже сомневаюсь, что что-то отсюда выпадет. Наверное, стоит переходить на изи-нож или изи-тайная. ну, что-то по типа такого. Хотя распространение. Распространение юспик, Я не знаю, сколько он стоит. Так, 2600 рублей. Ну, тут... Пантера, бляха, как же он... Как же этот кейс насыпает, бля, Реально, просто сказка. Вулканчик! Слушай, сегодня реально давно не было таких видосов, когда прям... Ух, как падает ты, и... э, Найс. Вулкан выпал. Ножи, ножи! Скоростной зверь, бля, что с этим кейсом происходит так <клёх> неплохо еще 18 тысяч рублей но на самом деле с учетом того что кейс нифига не дешевый это не так много ладно вулкан оставляем ножи продаем скоростной зверь продаем не он продаем у нас еще в инвентаре на самом деле дропа на ну на нормально так лежит денег так еще 10 кейсов 2000 на балике плюс очень много скинов в инвенте уфуфу фуфуфуфуфу все а хотя опусточитель не знаю по 90 по 90 тысяч опустошитель недорогой бля ну ладно 5 как короче уходим с этого кейса при зайти на сахар. Кейс, он, кстати, в прайсе тоже, они его подняли. Вот, э, он стоит сейчас как кейс, мне повезет свое время. Ну, вот сейчас вопрос, а будет ли еще что-то падать. Но, в целом, у нас уже нормально дропы, да, сейчас посмотрим, насколько э, опустошитель, опустошитель кал. Если опустошитель недорогой, то это прям шлак да, 750, 750, 1000 рублей, бля, ну, сахар как-то. Такое ощущение, что все. Пятиминутный ролик на канале, блин, не хотелось бы, но в целом, в целом, в целом, азимов. Азимов и еще калаш, ну вот азимов может дорогой быть 3000 стоит азимов, мы потратили 2 Но в целом норм, в целом норм Что-то как-то больше ничего особо не падает Надо посмотреть насколько у нас сейчас дропа Юс, пик, эмка Кстати, ну нет, это не окуп да, 690 тысяч рублей. А, насколько у нас в общем дроп? Пораспылить все. Слушай, 20 тысяч. У нас вулканчик две штуки. У нас что еще? Гипнотический? Ну, то есть, в целом, блин, и очень много ширпотреба. Давай это все продадим. Мы, короче, оставляем два вулканчика а, и гипнотический дигл. Гипнотически, я думаю, не выведется, но его можно будет, так, случайно, его можно будет поменять на какой-то ножик прикольный. Так, это все дело мы продаем, и по итогу 5, 8 даже тысяч рублей. Давай попробуем 10 из ножей, может еще нож какой-нибудь выпадет. Бля, ну там без ножей. Хотя бывает, что выпадает нож и сюда не попадает, потому что он какой-нибудь дешевый или еще по какой-нибудь причине, но здесь абсолютно без ножей, блядь. Это херово, 3000 остается, давай изи тайные попробуем, может отсюда что дропнется Хотя изи э, тайные последнее время прям ну на отсосе, на полнейшем, он ничего абсолютно не выдает Сколько мы уже не открывали и не знаю зачем, я опять сюда лезу, хотя император, но в целом неплохо Иглок, кстати, вот эти гамма-волны я постоянно вывожу, потому что э, у меня, знаешь, все мания, что оно подорожает Гамма-волны оставляем, 1000 рублей у нас есть Куда зайти? Давай Браво, почему нет? 500 рублей 10 кейсов, но тут ножики. Блин, ну в Браво дорогие скины, то есть кейс подорожал, соответственно, скины подорожали. Будем рассчитывать на... Ну тут, тут кал. Это прямо дешевая история, 170 рублей. Давай еще 10 кейсов. Наверное, вообще глупое решение, Браво кейсы обычные крутить. Ну хочется попробовать, почему нет? Блин, ну вот кейс мне повезет, реально, сегодня показал, показал уровень. И калаши падали часто, и по итогу ножи с э, вулканчиками остались, Балансе 660 рублей, давай попробуем на... на-на-на-на-на... куда? На диглокоронный коронной похоронный. 240 рублей стоит открытие кейса. Но сейчас, если ничего не выпадет, наверное, действительно больше и смысла, в принципе, открывать нет. Хотя, лапки, блин, директива и африканка, это хреново. Это 20 рублей, да, наверное, смысла больше действительно нет. Хорошо, ну, в общем, все, что здесь лежит, это на 7.15, короче, в районе... 16-17 тысяч рублей Вот тут вот скинов Это все мы вводим, иглок Но, скорее всего, дигл замена, вулканчики замена Хотя бы один точно будет замена За 3600 еще, скорее всего, выведется А 5000 и диглосик будет замена Сейчас посмотрим, мне прямо интересно, насколько я все-таки правильно сказал А почему-то не выводится Забанили трейд-человеду, походу F5 Так, что у нас, выявилась эта вся история? Уточняем статус покупки а Как, как вывести? Короче, ждем все остальное можем продать тут 100 рублей. В целом нормально. У нас дроп завис. Попробуем запрещенки. А может, что действительно сейчас что выпадет? Какой-нибудь этот э, пламя там или глог-градиент. Было бы, конечно, весело. Но глог-градиент вообще этот ролик, бы, честно говоря, сделал. Так, а по скинам у нас, бля, ждем, короче, походу, какой-то опять бак. Ребят, в общем, как я и говорил, э, Дигл у нас заменился на вот этот нож, а все остальное вывелось, в том числе Калаш за 7000 тоже, и Вулкан за 5, и Вулкан за 7 вывелись. Кстати, интересно закаленный в боях, стоит дороже, чем по нож. Ну, очень интересно, я не знал. По ценам 5700, 22, 23 тысячи, 22 с половиной, 23 тысячи плюс-минус здесь вышло. По изи он, ну, показывал 22 тысячи. На дороже. Короче, где-то 23 с половиной тысячи по итогу получилось. Ну, такой получился ролик. Я надеюсь, вам понравилось. Напоминаю, что ссылочки все будет в описании на NFT коллекцию. С вами был Человек. Всем спасибо. Всем пока.